Соскользнет мордой в землю какую новую давай налеву начали 3 4 1 2 3 1 пошел два, три. Ебать пошел. Да.